Запланировано очередное, внеочередное заседание Государственной Думы, где опять планируется рассмотреть 74 вопроса. Но, естественно, рассмотреть мы их не успеем, в лучшем случае это будет 30-35 вопросов. Такие, может быть, важные, нужные, как продление дачной амнистии, как продление еще одного закона, который позволяет получать земельные участки тем, кто достраивает дома дольщиков как ведение административной ответственности за жестокое обращение с животными. Но, к большому сожалению, самые важные вопросы вновь отнесены на конец заседания, и, скорее всего, до них сегодня речь не дойдет. Речь идет опять о... Восстановление прежнего пенсионного возраста и прежней досрочной пенсии по выслуге лет для педагогических работников и работников здравоохранения. Это наш законопроект. Речь идет об усилении ответственности чиновников за незаконные действия в ходе избирательной кампании. Ну и безусловно, сегодня мы будем говорить и о вчерашнем дне, о вчерашних событиях, которые произошли в стенах Государственной Думы, связанные как раз с принятием знаменитого закона о QR-кодах, который вчера представитель правительства пытался отвергнуть, заявляя, что мы что-то путаем, что мы что-то там не так читаем, однако в законопроекте четко написано и определение QR-кода, в законопроекте четко вводятся новые механизмы ограничения прав граждан, и законопроект в целом, безусловно, не решает те проблемы, которые якобы призван решить. Это проблемы снижения заболеваемости и проблемы снижения смертности. Мы абсолютно убеждены и привели к этому ряд доказательств, что сегодня катастрофическая смертность Российской Федерации от ковида – это отнюдь не следствие, или не столько следствие низкой вакцинации, сколько следствие Колоссального ли тотального провала первичного звена? Проблема недофинансирования хронического недофинансирования системы здравоохранения в течение предыдущих 20 лет. И то, что мы сегодня пожинаем, это как раз эти следы. Это как раз следствие работы этой Государственной Думы. Это как раз следствие работы этой правящей партии, которая не замечала до этого колоссальных потерь, которые были от сердечно-сосудистых заболеваний, от онкологических заболеваний, от заболеваний других групп, когда страна ежегодно теряла полмиллиона человек. Это из-за, повторяю, некачественного здравоохранения отсутствия профилактики. Полмиллиона человек — это приблизительно полторы тысячи человек в день. Так вот, эти цифры никак не волновали правящую партию в течение последних 20 лет. А здесь вот неожиданно тысячи человек, которые умирают от ковида, их возбудили. В этом были обвинены в данном случае э те силы, которые выражают некие опасения и сомнения по поводу именно QR-кодов как варианта решения этой проблемы. И вчера было довольно эмоциональное рассмотрение. Рассмотрение, мы сегодня к этому, кстати, вернемся, рассмотрение, связанное в том числе с попыткой сорвать плакаты соответствующие, рассмотрение, связанное с оскорблением, рассмотрение, связанное с абсолютно ненадлежащим отношением со стороны депутатов правящей партии к иному мнению, ну и, естественно, попыткой заткнуть рты. Причем эта политика продолжается централизованно. По федеральным каналам льется грязь на КПРФ, в том числе и в связи с этой позицией. Мы ее наблюдаем, в том числе и около стен Государственной Думы, когда здесь... Некие товарищи стоят сегодня с плакатами против КПРФ и выражают там какие-то непонятные мысли. Еще раз повторим и еще раз оговоримся. КПРФ это, наверное, самая государственно образующая сегодня партия, партия, которая думает о нашей стране. Партия, которая, безусловно, сомневается и выражает свое мнение, не стесняется это делать. Мы работали и работали в законодательном поле. И, конечно, вчерашний инцидент, слава богу, там никто не пострадал, кроме плаката это только показатель того, что парламентское большинство, правящая партия, сегодня не хочет, не может, не желает работать в том русле, который прописан сегодня регламентом и законами Российской Федерации. Ну и дальнейшее слово я передам Ирине Филатовой, это человек, который проинформирует вас, в том числе и его Ряде вопросов, которые обсуждались на вчерашнем заседании. На вчерашнем заседании пленарном КПРФ, депутаты фракции КПРФ в очередной раз продемонстрировали свою принципиальную позицию, принципиальное несогласие с данным законопроектом. И это не просто наша позиция. Мы, как оказалось, единственная партия, которая транслирует волю народа в парламенте страны. С того момента, как законопроекты были направлены в регионы, с 15 ноября... Наша партия, все наши депутаты, региональные, государственные думы, муниципальные, любых уровней и не только депутаты получают вал сообщений, вал обращений от жителей. Но самое интересное, что не только наши депутаты эти сообщения получают. Просто я не знаю, по какой причине депутаты представители других фракций эту тему замалчивают. Но тем не менее, вот только мой адрес, мой адрес за первые три дня поступило 63 тысячи обращений. За первые три дня. 63 тысячи обращений – это не 63 тысячи человек. Каждое обращение подписано от членов семьи, от коллег. Кто-то расклеивал объявления на своих подъездах, кто-то собирал в своем рабочем месте, кто где работает. У нас есть обращения, подписанные двумя местами, тремя стами и больше людей. То есть вал не прекращается до сегодняшнего момента. Мы вчера озвучили статистику. Мы провели фракцию КПРФ в понедельник, на этой неделе, с участием вице-премьера Татьяны Алексеевны Голикова, министром здравоохранения Мурашко, ну и также Анны Поповой. Им было передано первые тысячи обращений, которые мы получили. Мы рассортировали их по регионам по всем регионам, по каждому, тысячи обращений. Мы передали им 200 килограммов, с лишним, 200 килограммов э, бумаги, на которой изложена воля народа, крик народа. Более полутора миллионов человек поставили свои подписи только под этой частью. По какой-то причине Татьяна Алексеевна, видимо, не смогла забрать э, эти обращения, и мы не сочли за труд, и... Э, Помощью Геннадия Андреевича, его поддержкой мы направили в правительство Российской Федерации на имя премьер-министра все эти обращения для того, чтобы наши чиновники, наши руководители имели возможность ознакомиться с ними. Ну. Однако вчера, когда мы это озвучивали, представители многих фракций заявили свое несогласие и обвинили нас в том, что мы лукавим, скажем так, мягко. Я вот для примера принесла обращение, которое мне поступило от жителей Татарстана. Это жители разных городов, если я не ошибаюсь, но в основном набережные Челны. Оно адресовано президенту Путину, председателю Госдумы Володину и руководителям депутатских фракций. Оно подписано... 449 человек поставило свои подписи, указало фамилию, имя, отчество и адреса для обратной связи. То есть люди открыто протестуют, открыто, они заявляют свою позицию. И депутаты, так же как и государственные служащие, это слуги народа. Потому что именно народ в соответствии с третьей статьей Конституции, это высшая, связь, высшая власть в нашей стране. И если наши депутаты других фракций по какой-то э, причине это не видят, ну, видимо, нужно очень сильно постараться, чтобы не знать, о чем думают жители нашей страны. Действительно, судя по тому, как вчера остро представители власти отреагировали на наглядное выражение КПРФ и ее позиции, ну, совершенно очевидно, что 90-е годы из нашей страны так никуда и не уходили. Совершенно провокационные попытки расправы над оппозицией, заткнуть рты, всячески продемонстрировать превосходство якобы правящей партии над теми, кто старается возразить, довести волю и мнение народа до правящей верхушки. Вся эта истерическая реакция, конечно, говорит о том, что власть, видимо, все-таки осознает, как несправедливо по отношению к гражданам ее действия, как неприемлемы ограничения прав и тотальная кверкодизация общественной жизни, которую они так настойчиво продавливают. Более того, произвол власти проявлять в самых разных формах, не только в зале заседаний, но еще и... В экономике буквально вот в эти даже минуты, как мы сейчас с вами разговариваем, продолжается, к сожалению, погром мебельной фабрики в Нагорном районе Москвы. Очень много лет там шло противостояние. Фактически вялотекущая была попытка рейдерского захвата. Вот сейчас она перешла в активную стадию. При прямом, самом бессовестном попустительстве со стороны правоохранительных органов, скажем так, административной вертикали, сносятся здания, разрушаются постройки. Уничтожается производство, попытка разогнать трудовой коллектив. Все это выглядит абсолютно отвратительно и неприемлемо. И то, что чиновники и люди из правоохранительной среды идут на это безобразие, говорит об очень серьезной степени разложения власти. И неудивительно, что она так болезненно реагирует на конструктивную критику со стороны коммунистов. И действительно, вообще удивляет такая истерическая реакция, потому что уже много дней, каждый день, на двух основных входах в Государственную Думу действительно стоит какая-то мутная публика с лозунгами и кричалками против коммунистической партии и ведут себя, на наш взгляд, совершенно непристойным образом. И при этом э, это движение, нот так называемое, возглавляется фактически депутатом из Единой России Евгением Федоровым, ярым запутинцем, который, ну, в общем-то, проводит такой очень, на наш взгляд, непоследовательную, мягко говоря, политику, когда, с одной стороны, все заявляют о необходимости обеспечения суверенитета России, а, с другой стороны, не стесняются голосовать, в том числе в предыдущем созыве в Комитете по бюджету, за законы, явным образом ухудшающие экономическое положение и усиливающие зависимость нашей страны от западных корпораций. Поэтому вот такой облик власти, который пытается заткнуть рты оппозиции, которая громит народные предприятия, потворствует рейдерским захватом, всячески пытается нападать на своих политических оппонентов, мы считаем, что это не способствует укреплению стабильности в нашей стране. И если власть действительно хочет, чтобы Россия развивалась, она обязана прислушаться к мнению оппозиции и организовать диалог с обществом, а не только использовать дубинку, как она привыкла. И не противопоставлять сегодня части общества друг друга. Это самое страшное, что происходит сегодня. К сожалению, этому потворствует... Федеральные государственные СМИ, когда людей разделяют на тех, кто с QR-кодом, не с QR-кодом, на тех, кто за и тех, кто против, на тех, кто имеет свою точку зрения и тех, кому эту точку зрения навязали, это катастрофически, это невозможно, этого необходимо прекратить в ближайшее время, если мы хотим действительно, чтобы наша страна и наш народ был единым целым который вместе противостоит угрозе. Угрозе в виде ковида, другим угрозам, которые стоят периодически перед Российской Федерацией. Но эти QR-коды, этот законопроект, это закон, законопроект по разделению, не имеющий никакого отношения к здоровью. Безусловно, мы продолжим работу, безусловно, мы будем вносить поправки и свою позицию отстаивать точно так же честно, публично и открыто, несмотря на все действия или противодействия сегодня представителей партии власти.